3 числа уже меня спынили сотрудники Даи, бесподставно спынили, потому что они вот -вот машины, что я ничего не порушил, водину притремали, отпустили меня, потом догнали, снова, когда я съехал с проспекта, ну, где не было так людно, где не было супроводить были журналисты, и под ману, можно сказать, меня вытянули с машины, посадили сердце процвонет Даи в мою машину и отвезли в Раус. Я вижу, что абсолютно, это была незаконная не буду, это назвать, <смех> операция, потому что меня не подломашили. Чему меня распределили? Чему меня забрали в мою машину? Не подломашили на к ничего. Я пытался в пятницу, на выходные пытался вот, мне в московский РАОС. Отказу не отримал, никаких паперий не отримал. они Забрали, по-первых, этих паспорт, пиши машины, каперты это не запечатали, то пока они там запросто могут потирится, и ты что подкинуть, и поставить GPS, этот трекер, как он называется. Все зараз мы составили скархи. Одну скаргу три месяца наплодили сразу в администрацию Московского района, прокуратуру Московского района и